Так вот, давай, расскажи. Песня Зяма мой Бордо» относится к началу 70-х годов. В течение трех лет, 5 декабря, в День Конституции, тогда это было так, собирались у меня, был магнитофон, были братья-слепаковы, да ты что? Это был Сережа, Вова и Саша. Ну, Сёма – это, годов Сема это сын Серёжи. Семён Слепаков – это сын Сережи Слепакова. Вот да, мы с Сережей учились в параллельных группах в университете на одном потоке. Вот, и записывали песни про Зяму. А Зяма – это был слёпан одногруппник, наш однокурсник, Славик Семенюта. Ну там очень-очень просто. Славик это Слава, Слава это Сява, а Сява это Зяма. Поэтому Зяма. Написали э, порядка 36 песен про Зяму. Потом э, Бабина, когда это была Бобина 350 метров, записи всех песен после трех лет Записывание на эту Бабину была дана Юре Рубину, который в свою очередь дал ее некоему Бруду, или Брудому это его одноклассник, я не знаю, кто он там был, и кассета пропала и мы решили всей записи за три года, 36 песен вот, но это не значит, что их перестали петь мы их поем, мы их помним, мы их знаем эту, эту песенку э, написали братья Слепаковы Саша я думаю, что Саша с Сережей вот, написали песню Зяма и Бриджит Бордо, но поскольку я написал, Зяма я Бордо. написал, подожди, Зяма и Бриджит, и Бриджит Бордо? Бордо, я написал три песни про Зяму. Блин, они канули, Тут... они так... даже не успели быть записанными. Одна, по-моему, была записана, называется Камту Зяма и так далее. неважно. Так вот эту песню я пою как свою в обмен на те, которые канули в лето вместе с записями. Она моя, считаю, Зяма и Бриджит Бордо. А сейчас пою. Сейчас пою. Вот сейчас пою, сейчас улья. Ммм. Ммм. М -м. Песня студенческая, поэтому там очень много еды Там много о еде Но Ну не потому, что, что голодали ну, нормально. А потому, что Зяма Я могу о нем что сказать Зяма был хороший наш приятель Замечательный паренек Папа у него был Главным редактором партийной Ростовской областной газеты МОЛО Некто семенюта. И жил он поэтому этому кумовском доме. Мечта жизни всех окружающих. Вот. Но слепаку вы сами жили профессор, в профессорском доме, там в двух шагах от него. Тоже шикарная квартира. Папа профессор, мама преподаватель. Вот. Не в этом я. Он был насмешник и остроумец. Он умный паренек, хороший. И дружили они с ним. Он всех подкалывал. А они в качестве подколки, братья Слепаков, начали писать песенки. Да ты все, На... так интересно. Неизвестные да? мелодии. Ну, прайзем... Слушай, времена. народ как бы шукает. Изяма выступает несомненным героем, богатырем. В общем, той песне, которую я написал и которая в записи никуда не дошла, есть такие слова. Узямый лоб громадный, ум заурядный, Круг, широкий, шире, чем обычный. Это -э -э как раз в три там-та-ра-дам, в этом смысле ⁇ Зяма ⁇ Просто неповторим. кам кам тузяма ту ту Взяма, как в романе, ходит в ресторан Старому Швейцару Сбросит плеть свое манто, Вслед за ним бриджит бордо. Между шампанским сладким и икрою Чудесу с и бутылку коньяка передарил овцам. Полмне хотел помочь, но отведал зайца и прогнал их прочь. Плохо жить без мяса, ой, oh yeah! без вина как без воды, плохо. It's a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 Yeah, on. come on, oh, yeah. Hey, no.